Доброе время суток, дорогие друзья, не другие, ну, естественно, как бы вас не забыть, дорогие шантажисты, то же самое. Так, сегодня будем вести диалог об одной такой программе, Обалденные, честно скажу, но она мне сколько раз выручала. Дисм, ну, не знаю, как она переводится, но я знаю, что дисм написано. Ну, по-английски, по как говорил, сильно я не шарю. Вот, ну, в принципе, здесь сложного ничего нету, дом. Я так изучил ее слегка. Слегка это как. Ну, какими инструментами я пользуюсь в основном. А, в принципе, здесь, ну, и очистка есть. Тут, например, очистить. Если вы каким-то программам не доверяете, например, здесь она сама автоматически находится, что тебе надо почистить. Ну, здесь, вот, если начинаешь что-то очистить, ну, здесь создается время, ну и тут пишется все в этом окошечке вот. потом что можно еще на этой программе делать а здесь идет проверить это примерно то же самое как шик-диск исправить это помаленько по-другому это исправлять реестр это все остальные ошибки то же самое вот, что здесь просто кнопочки нажимать, там выставлять загрузки, это БКП это BKP, это то же самое эм, сохранение Windows 7, 10, 8, что у вас такое есть, БКП это, например, нажимаете, вот у меня такая вот, и ведете путь куда, вот путь у меня, например, я всегда делаю, ну, в принципе-то, извлекаем, что-то не туда пошло, на D, например, и вот надо делать, и здесь, например, вот так вот делать. И он у вас сохраняется. Ну, придется, естественно, подождать минут 20-30. Сохранится, сколько у вас гига гигов там у вас. И, в принципе, все, покамись. Восстановление, восстановление, тоже сапо, самое... Сапоявление, блин. То же самое. Восстановление, восстановление среды это восстановление делайте и то же самое ну в принципе он здесь вот такая вот будет идти так полосочка например раз и у вас восстановится вот у меня например и десятка и восстановил буквально вчера у меня маленько затупил 20 h 2 ну честно говорю лучше не обновляйтесь пока мис меся тупая как Нех... не нехорошая честно говорю мне ничего хорошего нету она просто недоработана так дальше поехали а, что возможности какие здесь есть то же самое здесь есть удалять как видите уже сразу сколько надо удалять показываем все там возможности потом что-то можно установить какую-то клавиатуру там или еще очень ну а, в принципе в одной вот, режим разработчика. но ну, это то же самое. Она, она стоит как... Нет, не здесь. Сейчас, под секунду. Она стоит у вас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Режим разработчика. Ну, кстати, это все, которые программу вы хотите поставить, и вы ставите. Ну, вот, режим разработчика вот, включен. Стоит. Ну, в принципе может смело пихать какие хотите на вашу семерку десятку все остальное Но обновление еще как бы не лазил сюда как бы и не пытался вот управление дополнить дополнительно это бак это я уже объяснял что такое сохранение windows 10 восстановление тоже самое одно и то же берете вот например у меня э, сохранена есть э, сейчас а с мая месяца вот то же самое вот создание нет вру, это в июле даже кого да в июле что-то я соврал вам даже вот сохраненного меня и ну и это делайте на обзор какой там це там же какой там у вас и сохраняете тоже выставляет загрузки учетные записи короче здесь все в одном практически ESD десятка бывает в изо ставят или д потом д в изо сохраняете и все получается а, и magic то же самое проводник в принципе все здесь и все есть больше практически вам не надо и опции настройки ставите обязательно если вы хотите все как надо чтобы вошло интеграция в меню это эксперт эксперта ну как эксперта все остальное М -м эксперта то же самое что вам дается полное право на, э на это на эту систему на эту программу не разработчика но все равно по крайней мере у вас что-то есть ага -а -а. интеграция заг загрузки это когда перезагрузится у вас там будет две полоски одно Windows 10, Windows 7, и вот эта вот сама система будет перегружать. То же самое будет в принципе и Довольно такая неплохая программка. Она лу намного лучше, чем сохраняется на Windows 10, что свое. А, у вас она вот здесь и будет. Лучше на D, конечно. А, если программа слетит, можно восстановить. А, вот она. 12 гигабайт система весит. Ну в принципе по идее как бы все. По идее как бы все. Ну лучше одну программу иметь, чем 15 штук, например. Здесь в ней все и изо, и редактирование, практически моды то же самое. Ну в принципе сюда не. Подписывайтесь. Заходите в YouTube ко мне, смотрите видео. Не стесняйтесь, все бесплатно. А Эту программу можете скачать в любом месте, она бесплатная. До свидания, всем удачи, пока.